Ребята, вот так. Свитилеров. Ребята, у меня для вас срочная новость. Мошенники украли канал у Family Box. Да, у нас взломали канал. Все, кто смотрит Family Box и мой канал, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на мой Боили канал. Появились злоумышленники, которые, скажем так, попросили да, нас э, рассказать о их приложении. Мы ее скачали, и это была программа вирусом. Взломали весь компьютер, и мы потеряли свой канал. Ребята, а вы знали то, что Family Бокс мошенники хотели Продать канал Family Box, И звонили им, говорили, чтобы Family Box давали им деньги. Кто взломал наш канал, его активно перепродавал. Капитан, как это не получилось. Family Box вернули свой канал обратно. Давайте поставим под этим видео лайк, что все так случилось. Ну, Family Box вернули свой канал обратно. А еще мама Family Box говорит, что надо сейчас быть очень внимательной. Сейчас на почту приходят разные сообщения. Это от мошенников, они хотят, чтобы кто-то там снимался в рекламах, и за это предлагают давать деньги, На деле они просто хотят... Узнать пароль от канала, чтобы его взломать. И для этого якобы нужно было скачать а, программу. Когда мошенники предлагают вам скачать какую-то программу, так что блогеры ну то есть у кого есть сейчас свой канал, будьте очень внимательны, чтобы никто у вас не украл канал, не взломал его и не начал его продавать. Продавал. На эти моменты. Мама Феннинбок говорит, говорит это что вы должны быть очень внимательны и следить за своим и, каналом. Там, любой канал. Сначала перепроверьте все, насколько действительно продающих является собственником этого канала, а не просто сломал и перепродает. Так они тоже зарабатывают. Ребятки, сейчас у меня уже 80 тысяч подписчиков. Ребята, спасибо, что вы на меня подписываетесь. Я очень рада. Я хочу, чтобы для, для Пасхи у меня уже было 100 тысяч подписчиков. Пожалуйста, поставьте мне лайки. Я уже так стараюсь я вас Снимаю видосы. Ну и все, ставьте лайки мне. Я буду очень-очень рада. Не переключайтесь, потому что я сейчас вам расскажу э, пару секретиков, как набрать 100 тысяч подписчиков. А еще давайте на 100 тысяч я разыграю э, какой-то какой предмет из коллекции Apple. Ну, например, к примеру, такой... если нравится iPhone и продукция Apple, ставьте лайк. Это первый как набрать 100 тысяч подписчиков. Во-первых, надо снимать видео каждую неделю, не меньше трех видео. Но в идеале вы можете, если хотите, снимать каждый день видео по два видео в день. И так вы соберете не 100 тысяч подписчиков, а 200-300. это обязательно следить за трендами. Третья, снимать интересные челленджи, просто снимать как я... К... обзоры на клипы. Может, вы любите готовить, снимать, как вы готовите, как вы танцуете. Ну, короче, все, что вы хотите и пришло вам голову, можете снимать четвертое. Обязательно следите за качеством видео. Если у вас iPhone 11 или какой-то там седьмой плюс, просто снимать на телефон и вам не придется покупать какие-то нительные камеры. Стой, ребята, обязательно, чтобы у вас было качество качественное видео и хороший звук. А еще следите, чтобы у вас была э, интересная обстановка, интересная картинка на фотке, ну, в кадре. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. И давайте наберем к Паске 100 тысяч подписчиков. Пока-пока!